Всем привет! На связи Кузнецов Никита и канал Настольный теннис для всех. Сегодняшнее видео о приеме подач. Как вы знаете, их великое множество, и наша основная задача с вами разобраться, какое же все-таки вращение к вам летит и как его принять. Итак, немного экскурса в историю. Раньше подачи можно было закрывать а, рукой. То есть они выполнялись таким образом. А, вы можете даже посмотреть видео, например, игры а, того же великого Вальнера, где а, он использовал майки специально с а, более длинными рукавами, для того, чтобы соперник не видел, какое движение он осуществляет. Тем самым а, не мог до самого последнего момента понять вообще, какое вращение к нему прилетает. То есть, приходилось порой ориентироваться по надписи на мече, как он крутится и от этого отталкиваться, какое вращение к вам летит. Сейчас же задачу Игрокам в настольный теннис немножечко упростили, опять-таки это для смотрибельности И сейчас запретили подачу закрывать рукой. То есть при подбрасывании мяча руку вы должны убрать и выполнять подачу таким образом. Теперь давайте... Рассмотрим движение и какие бывают вращения. Итак, если соперник при подаче делает движение вот таким образом, как бы вверх, то есть это подача с верхним вращением, либо с боковым вращением. Она принимается активно, либо накатом, либо контуром, либо же топ-спином. То есть справа, слева, без разницы как. Далее, если соперник делает движение вниз, вот таким образом, то эта подача с нижним вращением, она принимается либо у короткой, либо подрезкой, но вы должны э, метиться чуть выше сетки, чтобы мяч не упадал в сетку, либо же, она делает, либо же это вращение перекручивается мощным топ-спином. Но не всегда это можно сделать, гораздо проще просто коротко оставить мяч, либо длинно его подрезов. Также... Соперник может подавать подачу вот таким образом, с таким движением. Это подача с обратным вращением. Также она может быть как нижняя, нижнебоковая или верхняя. То есть все это производные. Соответственно, либо вы ее принимаете активно топсом слева-справа, либо оставляете коротко. Также подача может быть с плоским вращением. Соперник делает движение, как бы проводит мяч. То есть без каких-либо резких движений. Вы без проблем это сможете определить, и такую подачу можно принять активно, начав ее топсом справа либо слева. При приеме подачи внимательно смотрите на то, что делает соперник. То есть смотрите на его движение руки, какая летит к вам подача. И вы без проблем сможете ее принять. С вами был Кузнецов Никита, канал Настольный Теннис для всех. Нажимайте пальцы вверх и подписываемся на мой канал. Всем пока!